Друзья, всем привет! Вы смотрите новый дневник фаната. И сегодня не только я возвращаюсь в кадр, но еще Спартак возвращается на открытие арены. Спартак с болельщиками, Спартак 90-х, начало 2000-х, который нас заряжал с вами этими огромными победами. Мы по нему соскучились, мы соскучились по шезе, мы соскучились по перформансу. Все сегодня это внутри чаши открытия арены, на которой мы уже с вами давно не были. Поэтому завариваем чаек, наливаем пены, авансом заряжаем лайки и готовимся смотреть этот душевный выпуск, который посвящен матчу легенд Спартака и Зенита. Матч между ретро-составами Спартака и «Зенита» мы решили, что важно проявить активность во время, во время этого поединка, во время этих футбольных выходных накануне матча основных команд ведь впервые за 9 месяцев мы возвращались на родной стадион и необходимо было показать всем тот самый контраст который который образовался в присутствии и отсутствии фанатов всю весну после объявления бойкота мы слышали как из уст вражины так и из наших из уст наших местных товарищей то что необходимо было якобы доходить до лета 2022 года до вступления закона в силу о фанайде но мы спартакские фанаты у нас всегда был свой путь. Мы приняли решение действовать радикально с первых же дней после, после введения закона, после принятия, точнее, закона, и не ходили всю весну. И сейчас, когда мы вернулись спустя 9 месяцев на стадион, на ретро-матч «Спартак-Зенит», я думаю, каждый пришедший тогда вечером 2 сентября на, на нашу футбольную арену ощутил тот самый контраст, о котором, в принципе, велась речь изначально. Вот она, часа, которую мы не видели уже с вами, взяли. Все мы скоро вернемся. наполнение матча мы очень долго обсуждали, что же что же нужно сделать на этот поединок. Ведь действительно мы возвращаемся на наш стадион родной спустя очень долгое время. Думали над в первую очередь, конечно же, над баннером, над, над перформансом, на наши визитные карточки спартакских фанатов. Много было разных идей, решили сделать такой перформанс, который перенесет нас куда-то в такое ламповое время, когда каждый из нас смотрел поединки Спартака по телевизору, залипал у экрана вместе с отцами и дедушками. Наблюдался триумфом красно-белых как в лужниках, так и на футбольных европейских аренах. Тем более состав участников был такой достаточно легендарный на, на матче. Это не покорители, а яхсы, легендарные капитаны. Было очень много раз, различных футболистов разных времен, но ну, действительно времен нашей молодости, тех, тех на кого на кого мы смотрели, то у нас приучал к этим самым легендарным красно-белым победам. Станы перерыв матча Спартак Зенит, матч легенд. У меня просто мурашки по телу от того, что, что происходит на Северной трибуне. Наконец-то мы на Наконец-то у нас. Вот человек, кстати, спартаки работает. Он на стадионе почаще у нас, но так как имеет фанатские горни, все равно радуется нашу трибуну моей спиной, которые сейчас располагаются, очень круто. Атмосферная сезон. Я смотрю на состав участников, кто сегодня на нас прибудет за воротами. Это многие ребята, с которыми я там в середине 2000 начинал гонять. Очень приятно видеть на поле Романа Павличенко, андрея тихонова Егора Читова. Это безумно круто. Я надеюсь, что те кадры, которые вы увидели про первый тайм, и те кадры, которые вы увидите про тайм второй, передадут вам всю ту атмосферу и все те эмоции, которые я ловлю сейчас. Ну и мы постараемся. Мы пытаемся в конце с кем-то из наших игроков пообщаться, поэтому не переключайте, кайфуйте от того, что шиза, что перформанс и что трибуна Б, ну, я не могу сказать, что она полна, но она точно сияет, она точно гонит команду вперед и она просто живет футболом. Это в принципе то, к чему мы с вами привыкли. К сожалению, этого в последнее время нет, но однажды по найди от Минько, мы вернемся все на стадион, заполним все стадионы страны и эта атмосфера будет всегда царить на этих стадионах, не переключайте. я считаю, что контраст между матчами «Гент» и матчами основных составов очень ну, получился достаточно ярким, а, потому что действительно каждый пришедший пишет, пишет нескончаем уже несколько вот дней а, в комментарии в различных социальных сетях, что действительно было очень круто, что футбол без фанатов это действительно ничто. А, комментаторы матча с основных команд между Спартаком и Зенитом, наверное, раз пять минимум за матч упоминали отсутствие фана фанатов э, в принципе, да, активный, отсутствие активной поддержки, что действительно, э, атмосфера матча она очень сильно отличается по сравнению с тем, что было за несколько дней до этого. Ну и конечно вишенкой на торте стало выступление Федука и фраза, что футбол без фанатов ничто, верните ультра за стадионы. Спасибо. Это действительно, наверное, лучший перформанс по забадевной теме, который только мог быть. Никто этого явно не ожидал, но это действительно было очень мощно. Сейчас буквально, я думаю, никто... Не будет сомневаться в моих, моих речах, что действительно эта фраза, это выступление разлетелось просто везде колоссально. Борьба продолжается, мы в любом случае, как ни крути, мы вернемся на стадион, закон рано или поздно отменен, дойдет до чиновников, которые далеки от футбола, что, что без фанатов, хуже всем абсолютно. Как и нам, да, без футбола, так и футбольным клубам без фанатов. Когда боле болельщик приходил, приходил на трибуну, приходил на стадион и смотрел. У спартакских фанатов есть такая, э, такой заряд, который всегда, всегда вспоминается тогда, когда дела идут, идут из рук вам плохо. Сколько можно, вы заебали. Отменяйте фан мы вернемся на стадион, и будет намного лучше, чем есть сейчас. Во-первых, поздравляю с победой. Уверенный сейф в конце. Спасибо. То есть там можно, может быть... Все было бы не так. Пожалуйста, расскажи по присутствию активных фанатов сегодня на трибуне. Ты в последнее время с командой, естественно, на всех матчах бываешь с основной командой. И ситуация, что на ТВ, экране, что на стадионе. Многие говорят, что. Совершенно другая, не та, что была при фанатах, когда была активная поддержка. Сегодня, сегодня. Я могу сказать, я сижу с ребятами, с молодыми особенно, я говорю, ребят, вы в какой-то степени несчастны. повторял, если еще раз повторюсь. У вас был ковид, не было болельщиков, вы играли без с трибуны, сейчас играете без активной части, вы просто не понимаете, насколько это большая сила. Даже я сейчас, человек, который вышел в год, не играл, и вернулся, как будто на три года назад, когда эта сила, она просто тебя гонит вперед. Может быть, даже то, что я сейф, да, не играю год, там, это меня попало. Это все дает силу. Это большая сила для игроков. Когда тяжело, переломить себя. Когда что-то не получается, переломить себя. Когда ты проигрываешь, они тебя гонят вперед. Поэтому без этой силы я... Мне очень жалко ребят, которые сейчас без этого играют. Я надеюсь, что это скоро вернется. Решение отдать медали болельщикам. Это спонтанная ситуация? Да, честно, спонтанная. Они заслужили, они пришли, пришли, поддержали нас, такую поддержку сделали. Ну что мы еще можем сделать? Игрой в первую очередь. И, конечно, какие-то вещи, памятники для них. Когда мальчик плакал, я медаль отдал утром, плакал. Футбол отдал. Я понимаю, что он вырастет. Может, я уже буду дедушкой, встречу где-то его, да, и он скажет, слушай, а вот он мне медаль дарит. Классная история. Спасибо вам большое за сегодняшнюю Спасибо. победу. Надеемся, что основная команда поддержит. Ребята, Артем Ребров, как всегда, дружелюбен. Друзья, ну что, матч легенд завершился, как в 3 у нас доехал, кстати, на Победу Спартака. Во-первых, мы хотели вам показать ту атмосферу стадиона, к которой мы привыкли, которая, к сожалению, уже полгода на стадионах России не царит, но мы знаем, что она рано или поздно сюда вернется, как, например, сегодня. И вторая очень важная задача наша была показать, что такое футбол с активными фанатами. Что, несмотря на то, что кто-то запрещает, кто-то что-то не разрешает, Фанаты все равно будут поддерживать свой клуб до конца. Мы добьемся, что Фанайди отменят, мы вернемся на стадионы, и мы снова будем показывать эту красоту. Поэтому оставайтесь честны перед самим собой, болейте за «Спартак», поддерживайте «Спартак» всегда и везде. Но ну, а то, что сейчас нас, к сожалению, нет на стадионах РПЛ, это временно. И я уверен, что Фанайди скоро отменят, и все мы с вами снова будем на стадионе. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, пишите комментарий. Это был дневник «Фаната». Мы продолжаем радовать вас новым контентом. Всем спасибо.